и нежно господь на себе призывает, все призывает любя и тебя и меня стал у порога стучит иисус ожидая ждет покаяние ждет от меня и меня и Тебя, мир и любовь нам Господь Иисус обещает, Жертву принес на голгофе, за нас Он себя. Мы согрешили, но Он нам с любовью прощает. Примет всегда, примет всех, и тебя, и меня. И нежно Господь нас к тебе призывает.